с хризантемой там отбирают червячка полноценная семьи проверяют проверочка идет тут у нас хризантема растет посаженная на биогумусе тут мамулечка делает отборку хризантемы Ума, не а что-то за сорт. О! Ага. Як, рефлекс? Точно что рефлекс. А желтый. Резолют. А вот это сиреневая. Мило. Точно что мило. Дамы, мы господа, как видим, с вами. Тама крупная высокая потому что белгу мы все посаженная вот у нас тут маточек с червячком стоит на отправку а, ушел черячок на низ ушел черячок на низ потому что прохладно юр надо воды добавить слышишь потому что хороший маточник здесь Здесь любой, любой берем Наша Маточники хорошие. Полноценные, правда, немного прохладно, но теплица здесь плюс 15-16 градусов. В принципе, хорошо-то еще. Так, идем посмотрим теперь на Хрозентему поближе ну, много хоризонтема уже вырезали вот но... ну, здесь ребята вся высота где-то метр двадцать метр тридцать а вот здесь высота ребята метр семьдесят метр восемьдесят очень высоко вот видим хризантемка у нас какая красивая хризантемка. наша тепличка, дрова, котел, потом смотрим биогумус лежит у нас готовый, здесь тона биогумуса на такую вот тепличку, здесь хризантема, уже дорезается, хризантема полностью вырезается и потом здесь будут овощи, помидоры, огурцы, Вернемся к бегу мусу посмотрим любой из мешков. Сейчас мы попробуем его развязать. Развязать мешочек. Нету тяжело. Одна рука будет развязать, а вот этот можно Сейчас посмотрим с вами насеянный бегумус, трехгодичный бегумус, дозревший полностью. Бигумус отличного качества, видите, чистый, рассыпается, без мусора, без ничего. Вот. Так вот бигумус мы продаем. Так есть, ну, собственно. Хоризонтемку вы уже видели Биомус показал Ящички с Баночку не убрали Сюда баночку Вот это как мы с вами видим еще Сюда у нас это оккулянты роз Это следующая тепличка Под розы у нас будет Сейчас мы вам ее покажем Вот она тепличка будет под розы и вот еще одна тепличка будет у нас под тоже овощи Вон бак уже для капельного полива понемногу ребята мы расширяемся ну и собственно сейчас мы с вами посмотрим наши бурты мы их уже видели в принципе Можем посмотреть что здесь происходит Юр, ну что, как, как там выманка червя? Нормально? Отлично так, что мы Посмотрим что у нас тут творится Ух ты Ух ты Как мы с вами видим, червячок вот есть Отлично Вон видим червячка видим червячка, отлично, червя есть у нас, смотрим дальше, что у нас тут происходит. Так. тут Суховато надо полить, так, смотрим дальше, О, красотища, вон. сколько червя. отлично. Несмотря на то, что сегодня у нас 13 ноября 2016 года, вот мы с вами ребята наблюдаем красотища. Смотрите смотрите, какая красота! В буртах у нас красотища. Спасибо нашему червячку технологу. Так, ну, ребят, красота, красотища, отлично, все отлично. Так, есть. И пойдем мы сейчас к Юре, посмотрим, что у нас там Юра делает. Юра, а что ты там у нас сделаешь? Получается? На, зим, на зимние маточники рец у нас делает выборку червя красотища как видите температура на улице сегодня была минус 2 градуса ночью и все равно червь работает все у него отлично все у него замечательно Ребята, принимаем заказы на весну, принимаем заказы на биогумус и принимаем заказы на жидкий биогумус. О. Так что не стесняйтесь, заказывайте. О. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Ну, красотища. Вот видим даже тока и сразу черь.